Если вам давно не приходит чего-то хорошего в вашу жизнь, отношения, деньги, подарки, успех какой-то, значит, задумайтесь, вы давно не отдавали вселенной чего-то. То есть срочно нужно начинать что-то отдавать. Будь это какой-то совет важный другому человеку, будь это благотворительность, и вы можете финансами где-то помочь людям, Будь это какая-то поддержка, может быть, быть помощь какая-то близким, соседям, старшим поколением, да, родителям. Подумайте, что уже вам срочно пора отдать. Ну и, естественно, то, чего вы хотите получить в вашу жизнь, это нужно отдать. То есть, если вы хотите денег, значит, нужно благотворительно отправить денег. Если вы хотите совета, дайте другому человеку совет, и придет в вашу жизнь важный совет – если вам нужна какая-то помощь физическая, сделайте эту помощь физическую другому, и все это вам вернется с сторицей.